Ребята, важное объявление перед тем, как начнется этот ролик. Я его записывала заранее до карантина, поэтому, пожалуйста, не пишите. Сейчас я сижу и нахожусь дома. Она постоянно смотрит, она постоянно смотрит. Она уходит, и, походу, она не заплатила. Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Я Наташа и сегодня мне в голову пришла интересная мысль, которая должна вам понравиться, потому что в моей голове она звучит очень круто и очень прикольно. Сегодня я вместе, а вернее не вместе, а буду следить за своей подругой Лисой целый день. День. и мы посмотрим что она будет делать как она будет делать естественно чтобы она не догадалась я и позвоню и позову ее гулять но потом я типа ей скажу что извини но мне нужно отлучиться или я где-то задерживаюсь и поэтому она остается одна и с этого момента начнется моя слежка поэтому мне кажется тут нужно подписаться на канал чтобы не пропускать новые видео поддержать меня лайком и писать секретный хэштег который я скажу в самом конце если вы досмотрели это видео прямо до конца И теперь давайте звонить Лизе Привет, слушай, может, это сходим сегодня погулять? Ну, я не знаю, можно встретиться, например, в Офимоле И, ну, там, несколько часов залепнуть Вот, посидеть в не купить какие-нибудь штуки еще заодно Вот, и разойтись Так что сегодня сегодня есть время, ну, давай встретимся Да, давай тогда в Офимоле встречаемся вечерком A few moments later. Я уже приехала в Афимол И сейчас я жду Лисы Я приехала специально заранее, чтобы подготовиться Обычно мы встречаемся вот у этого фонтана Не буду ее здесь ждать Я пойду вон туда, на самый верх К матрешке И буду смотреть оттуда, где Лиса И потом я ей позвоню уже Обрадую ее такими новостями, что я задерживаюсь Типа задерживаюсь Я уже поднялась к матрешке И жду Лису Осталось дело за малым Она никогда не опаздывает, поэтому в принципе осталось ждать совсем недолго, вот, поэтому ждем. Вам, скорее всего, не видно с такой высоты Лису, но я ее вижу, потому что мое зрение мне никогда не подводит. Я сейчас позвоню, скажу, что я типа опаздываю, вот, и посмотрим на ее реакцию. Звоню. Алло. Привет, короче, у меня тут не очень хорошие новости, я еду в пробке, вот, и опаздываю. Ничего критичного, подождешь меня, мне пишет, что где-то 30 минут еще или час ехать. Ну а что мне еще осталось? Ну, я тебе сразу скажу, если ты опоздаешь на 40 минут, я уеду. Ну, типа, реально. Хорошо. Ладно, я постараюсь поторопить таксиста. Ну, если что, если там прям совсем плохо будет, в метро спрыгивай. Окей, я постараюсь, может, мне выкинуть где-нибудь. Сейчас посмотрю, где ближайший метро. Ну ладно, давай. Ага. ага, давай. Все, наживка у нас сделана. Теперь мы начинаем смотреть, что она будет делать. Пойдемте. Я быстренько спускаюсь с другой стороны. Посмотрим, что она будет делать в ближайшие, я не знаю, 5-10, а то и 20 минут. Сейчас посмотрим. Давайте пойдем. Пешком по эскалатору. А то, мало ли она сейчас уйдет. Она сидит, пока ничего не делает и просто пьет кофе. Так, она куда-то пошла. Она куда-то пошла. Так, она куда-то собирается. Сейчас мы за ней побежим. спалила. Медленно идем за ней и держим дистанцию. <свы> она меня <свы> она... <свы> она... <свы> реально не видит. Я пойду по параллельной с ней местности, чтобы уж точно она не заметила, а то мало ли она повернется. Все время залипает в телефоне. Она остановилась. Блин, я чуть не спалилась. Где она? бежим за ней. Я сама виновата. Я слишком близко к ней подохла. Она куда-то заходит. Это Эйчик. Ладно, пойдем за ней. весь прикол в том то что она смотрела себе вот такие вот пушапы кажется вот почему у нее такие большие тити вот ее секрет пушапчик она выбирает себе трусик Я пошла сейчас с примерочной, я не стала туда мне надо отдохнуть Но она бросила после себя выбор своего бельишка а рассматривала на себя вот такой вот пикантный вариант Как он? Пишите в комментарии Вот мы идем в туалет. Я хочу сейчас на ней прикаловаться. Я сейчас зашла в туалет. Сейчас буду прикалывать. Девушка. Можете дать туалетной бумаги? Кончилось. Девушка. Спасибо, милочка. Бежим, пока она не заметила. Бежим. Тихо, тихо, тихо, все ждем. Это пиздец. Это пиздец. Ждем, пока она выйдет, и продолжаем за ней следить. А кому-то записывает или что-то не видела. Кому она интересно записывает? Мы уже себе в Инстаграм. Она мне записала, мне пришла смс сама Реально? Она мне записала. В тот раз были в Афимоле, и она еще орала типа, фу что за да, да, женщина, это не женщина, это кошмар. И вот короче, та женщина в Афике, когда мы были в Толкане. и я сейчас, я не знаю, в Афимоле проклят туалет отвечаю. Я когда сейчас туда зашла, короче, в кабинку, у меня какая-то женщина или бабка, я не знаю, кто там, руку ко мне и женщина, давайте туалет, не бумага, и я такая, чего? Я не знаю, я, не вести. Ты когда будешь подъезжать, напиши, я тебя буду там ждать. Я сейчас включила телефон, чтобы ко мне не приставали в ресторане. вот. И я продолжаю следить за Лисой. Она сейчас зашла кушать, вот. поэтому когда сейчас ко мне подойдет спецнант, я попрошу мне принести то же самое, что заказала и она. Обычно у них очень хороший вкус, и надеюсь, что это не исключение. Лисе принесли только что какой-то напиток. Я так понимаю, что этот напиток Вот он О нет Это же Это эспрессо Я ненавижу эспрессо Больше всего на свете Если что-то несут Ну, вот что заказала себе Это я не знаю, что это такое Похоже на Наверное, это булочка и какая-то лапша Пахнет более-менее ок Пахнет, знаете, чего реком Ну и булочка с моё лицо Короче, думаю, что я поем, в принципе, нормально Надеюсь, это вкусно Лапша на мой вкус оказалась практически обычной, лапша она и в Африке, видимо, лапша просто мучное изделие. А вот булочка меня заинтересовала тем, что она вроде бы была без начинки, но она была безумно вкусной, она была нежной, не знаю даже, как сказать, сдобной, такой пышной, приятной. Ну а кофе, я думаю, вы сами видите мою реакцию. Она уходит. Она уходит, и, походу, она не заплатила. Я в шоке. Блин, ну пойдем за ней. Мне придется тоже платить. Ты меня достала. Ты <звы> думаешь, что она столько тупая? В смысле? Титька. Че? Титька, дай руку положи сюда руку. Куда? Мне руку дай. Да. Я дарю тебе это. Из-за тебя у меня отвалился мой ноготь. Я дарю тебе это. Знаешь, титька, я поняла, что это ты в туалете и записала тебе дурацкое аудио, потому что мне было интересно услышать, насколько ты у меня далеко находишься. кто-то же очень неумный, он никогда не выключает звук вот на телефоне. Теперь ты обязан взять этот святой ноготь, этот святой ноготь прямо с моего пальца, между прочим, большого, который ставит лайк, и к себе, это наказание стоит тупость. если жить с этим. Блин, так обидно, что она мне раскусила. Как так вообще? Да Ну, так не заметно, так не заметно. Постоянно кто -то с тобой идет, что-то... Ой, кто это мог быть? Ну, конечно же, это была птичка, которая никогда не опаздывает. Мой, так сказать, следительный шпионный скилл оказался говененьким и на вкус солененьким, потому что меня спалили, меня спалили. Не забывайте писать секретный хэштег «Я шпион». Если вы досмотрели это видео до конца, я буду находить такие хэштеги и буду их все лайкать. А еще не забывайте подписаться на мой канал. Поддержать меня лайком, мне будет очень приятно, и мы с вами увидимся уже очень скоро на этом канале. До новых встреч!